Я бы предпочла потерять любовь, чем не любить вовсе. Как человек, который изучает любовь, я совершенно уверена, что тот человек, который в жизни сказал много слов любви, будет обладать больше энергией, большей живостью, лучшим здоровьем. Мы были создана для любви. Швеция, Гетеборг. В клинику доктора Хакана Улаусона поступила женщина с тяжелым воспалением головного мозга. Она ни на что не реагирует. Ни уколы, ни электрические импульсы не дают никакой реакции. Мозг женщины почти мертв. Одна из молодых ассистенток доктора с сочувствием дотрагивается до руки больной. И это легкое, почти незаметное прикосновение дает неожиданный эффект. Определенные зоны мозга оживают. Это те же самые зоны мозга, которые активизируются, когда человек наблюдает за кем-то, в кого влюблен. Или когда женщины наблюдают за своими новорожденными детьми. Так мы обнаружили эффект медленного поглаживания кожи, эффект ласки, нежных прикосновений. Именно нежных, как показали впоследствии наши эксперименты, плавных, а не резких прикосновений, нежного, медленного стимулирования. Нервные волокна, обнаруженные доктором Алаусоном, получили название эстактильные афференты», и во всем мире — они стали известны как нервы любви. Мы не можем сказать, когда точно развиваются эти нервы, но идея в том, что когда дети только рождаются. Великий доктор Парацельс, живший более семи веков назад, утверждал, что человек любит не сердцем и не мозгом, но всем своим организмом. С первых минут жизни мы готовы воспринимать любовь. Мы растем, и способность любить растет и усложняется вместе с нами. Мозг оснащен тончайшими биохимическими механизмами, назначение которых распознавать любовь и передавать ее сигналы. Кровь разносит эту информацию по всему телу. Но даже если отключить мозг, и обездвижить тело, человек всегда узнает, есть рядом с ним любовь или нет. В любом состоянии, в любом возрасте. Существуют сканеры. Видно сквозь человека. Видно. Сегодня имеется одно разрешение. Завтра будет лучшее, послезавтра самое лучшее. Но это не то, чем является человек. Солнце всходит красиво. Видишь? Вижу. Кричит птица. В небе кричит. Слышишь? Слышу. Я люблю тебя. Знаешь? Знаю. Понимаешь, что это значит? Да.